Я попал в институт имени Сиханги, меня там вытаскивали и как бы, делали, ну, делали все возможное, чтобы я глаз не склеил вместе. И сразу как бы ну, врач-юдовец, он сразу заметил, что как бы, левый глаз ну, не так реагирует, как правый. А я на то время еще как бы ну, не совсем так пришел в себя, как бы. И он вызвал офтальмологов с Гиршмана, с клиники. Анна Васильевна пришла, ей ассистент. Они меня смотрели и констатировали, что у меня после травмового катаракта. Мне разрешили сделать э, операцию, я приехал в Гельшману и, и тут э, ну, вообще никаких проблем. Я, я думал, что это, это намного страшнее и сложнее. Как бы. Я очень сильно боялся, как бы я просто ну, э, ну, не мог себе представить, как это так в глаз что-то залезет. Как бы там, Это для меня было, и это я думал, у меня представление было такое, что я как бы Буду лежать, да, и когда это все будет залазить мне в глаз, я это все буду видеть. Ну, как бы, на самом деле это все не так. Можно рассмотреть какие-то там маленькие силуэты, очертания, как бы, но это все размыто и так, ну, как бы... то есть, это не больно и даже быстро, как бы... Я даже не успела чухаться, что хоп и, и все. На войне самое страшное – это первый бой. После первого боя, как бы, ну, уже не страшно, как бы. но ну, Это, это что-то, чувство меняются все, как бы, на какую-то, как, злость, потому что, ну, как бы, ну, во-первых, гибнут твои товарищи, и из-за этого появляется, ну, невероятная, как бы, злость, как бы, и сильная охота, как бы, отомстить за это. И, в принципе, как бы, на войне что? На войне ты смотришь, как, как тебе выжить, и туда-сюда, а вот... Врачи, да, тут уже если ты пришел, то ты никуда не денешься, ты, все, по-любому к тебе поковыряемся, ну как бы, а там можно было, там если как бы, ты видишь, что ты не преодолеешь эти силы, да, ты просто отошел там и где-то сбоку зашел, как бы, э, ну такое, как бы. Просто как тактика, можно так сказать. А тут ты уже сбоку не зайдешь, и ты как бы никак не спетляешь, тут по-любому все попало. Если взять как бы 10-бальную систему, да то я бы оценил в 9 баллов. Вот э, слаженность докторов. Минус один балл, потому что мы ну, иногда у них как бы. Э, как вам сказать? Вот у них есть да, один пациент, которого они ведут вместе, да. Но ну, кроме этого же одного пациента, у них же куча еще своих пациентов, как бы, на которого как бы, ну, вот, например, я там врач там хирург, да, на мне, на мне там еще десяток как бы, пациентов, которые э, как бы я должен за ними усмотреть. То есть, а по большому счету, по большому счету. Взаимодействие докторов, и взаимодействие как бы э, клиник между собой, Харьковский, показало как бы себя в отличном качестве. Потому что мы ну, как бы это экспериментально, так как я за этим всем наблюдаю, да. И я так понял, что это они только экспериментируют, то есть э, хотят вывести медицинское лечение на новый уровень. И как бы, ну, Эксперимент удался. Волонтерские, коммерческие организации мне сильно как бы помогали, когда я еще как бы не встал на ноги и не мог самостоятельно как бы двигаться. Мне очень хорошо помогли, и за это всем спасибо как бы. Ну, сейчас я встал ну, на ноги как бы и ну, в принципе государство что? Да, государство помогает. Я сейчас, у меня сейчас оформление жилплощади. То есть я приобретаю себе жилплощадь. И также оформление земельного участка. Ну, правда, обещанных два, двух рабов нет.